Улица Рахова. Скоро Новый год. Смотрите, какая красота сделали. Дальше еще такие шары. Очень красиво. Сейчас еще следующие шары покажу. А тут вот мои другие шары. И вот туда-вдаль, вдаль все это уходит. То есть очень далеко, все красиво. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо за внимание. До свидания.